Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. В рамках своих обучающих видеороликов я решил снять очередное о стейкинге эфириума и заработке на этом. Это будет туториал, на основе которого ты сможешь получать пассивный доход на своих эфирах. Если ты хочешь больше таких обучающих видео для начинающих в криптовалюте, не забудь поставить лайк. На прошлых двух видео мы набрали почти 15 тысяч лайков суммарно, так что я понимаю, что стоит продолжать этот формат. На самом деле, стейкать эфириум намного проще, чем кажется. Но прежде, чем мы перейдем к самому туториалу, я хочу сказать, что стейкинг эфира это хороший инструмент именно для новичков. Я же, по большей части, занимаюсь стейкингом множества других криптовалют из DeFi. Но эфириум не рассматриваю в качестве основного варианта. Почему? Потому что я думаю, что DeFi будет расти быстрее. Это только лишь мое предположение, но я могу быть неправ. Поэтому прежде всего я стейкаю DeFi токены. Очень много всего, например, KNC, Liquity и так далее ну а затем уже эфириум, стейкинг которого идеально подойдет новичкам, которые еще не особо разбираются в DeFi. Не все варианты стейкинга работают одинаково комфортно, некоторые намного сложнее со множеством всяких требований, а некоторые попроще. В этом видео я дам тебе три самых простых способа стейкать эфириум. Если что, стейкинг эфириума позволит тебе зарабатывать пассивно только за то, что ты держишь свои монеты. Начнем с самого сложного и дорогого способа, из всех трех. Он подойдет далеко не каждому, особенно новичку. Это стекинг прямо в сети эфириума. И это требует от тебя огромную сумму, минимум 32 эфириума, или же 75 тысяч долларов на сегодняшний день. Не у всех есть такие огромные деньги, особенно свободные. Также придется выделить под это дело отдельный компьютер, куда придется закачать всю цепочку блоков. Это та еще за пара. Кроме этого, тебе нужно будет подковаться технически, чтобы все это как-то устроить. А также твои 32 или больше эфира будут залочены как минимум на год. Ты не сможешь их вывести, когда захочешь, до тех пор, пока эфириум 2.0 не будет запущен. Что значит залоченный эфириум? Это значит, что ты не сможешь им торговать, не сможешь его вывести и вообще ничего с ним сделать. Пользователям придется выбирать между вознаграждением, предлагаемым от стейкинга, или доходом, предлагаемым от DeFi протоколов. Например, от того же фарминга. А в случае, если ты, как валидатор, отключишься от сети, тебя еще и наказать смогут штрафом в виде части твоей позиции в стейкинге. Слишком жесткие условия. Но с другой стороны, если ты во всем этом разбираешься и все эти условия тебе подходят, ты получишь официальный стейкинг, самые большие проценты и никаких посредников между тобой и стейкингом. Кстати, доход будет около 7% в год. Зависимо от курса эфириума, сейчас это будет около 400 долларов в месяц с твоих 32 эфиров. Если же эфир будет до доход в долларах будет больше. Но также нужно понимать, что проценты эти будут падать по мере того, как люди будут подключаться к стейкингу. Чем больше людей, тем меньше процент. Итак, это самый сложный, но прямой способ из всех трех. Но благо, он не единственный. Кстати, я оставлю ссылки на все сервисы, которые сегодня будем рассматривать в описании под видео. К сожалению или к счастью, это не спонсорский контент, и никто мне не заплатил. Кстати, неудивительно, что рекламодатели не хотят со мной работать ведь когда я говорю, что реклама на моем канале стоит 999 биткоинов, они почему-то начинают возмущаться. Мне на почту постоянно пишут рекламные предложения, я даже перестал их читать, но когда я их читал, описал, что моя реклама стоит 999 биткоинов. На этом сайте можно найти целый ряд пулов и сервисов, которые помогают стейкать эфириум. Некоторые из них работают за процент от всей прибыли, некоторые за комиссию, а некоторые за фиксированную месячную плату. К сожалению, из этих всех я проверял только лишь Anker Staking, Cream Finance и Lido Finance. Lido Finance, кстати говоря, это тот, которым я пользуюсь. Cream Finance очень похож на Lido, но у него есть большие проблемы с безопасностью, поэтому я решил с ним не связываться. Anker Staking точно такой же, как Lido Finance, только у него больший процент. У него 15% от вознаграждения за стейкинг у Lido Finance 10%. Но об этом немного позже. Сейчас начнем с централизованного стейкинга. Это второй способ стейкать эфириум. Одна из самых крупных бирж предлагает стейкать эфир с ее помощью. Binance не берет никаких комиссионных за это и дает взамен залоченного в стейкинге эфириума так называемый прокси токен, который имеет ликвидность. Это и отличает централизованный стейкинг на Бинансе от прямого стейкинга на сети эфириума. Вспомни, если мы прямо стейкаем через сеть эфириума, наши эфириумы залочены и не имеют никакой ликвидности. Мы с ними ничего не можем сделать. В отличие от этого, Binance дает тебе прокси токен в соотношении один к одному. Стейкать на Бинансе очень просто. Ссылку на этот стейкинг я тоже оставлю в описании. Здесь все очень-очень просто. Просто переходишь по этой ссылке, нажимаешь начать стейкинг, выбираешь сумму стейкинга и получаешь какие-то странные BI, что это такое вообще, это расшифровывается как Binance Ethereum. И это то, что дает тебе Binance взамен твоих эфиров, которые будут залочены в стейкинге. Это так называемый прокси токен, который ты получишь в соотношении один к одному. Если ты стейкаешь один эфир, ты получишь один Binance Ethereum. Большой плюс стейкинга на Binance это то, что ты получаешь эти прокси токены. Ты сможешь продолжать торговать ими, покупать, продавать. По сути, ты можешь делать с ними все, что угодно, все, что можешь сделать с эфиром. Fear Например, зарабатывать с помощью DeFi фарминга. В итоге ты можешь сделать еще больше денег с помощью этого Binance Эфириума, пока твои эфириумы стейкаются. Как по мне, это очень круто. Также это до неприличия просто. Несколько кликов и готово. Конечно же, перед этим нужно убедиться, что у тебя вообще есть аккаунт Binance и что у тебя есть Эфириум на балансе. Зарегистрировать аккаунт на Binance можно по моей реферальной ссылке в описании. Либо же по обычной в Гугле, если не хочешь регистрироваться по моей. Купить криптовалюту на Binance тоже очень просто. Достаточно нажать на кнопку «Купить криптовалюту» и «Пополнение с карты». Здесь выбрать свою валюту ввода. Например, у меня это гривна. Выбираем гривну. Здесь тебе понадобится ввести данные от своей карты. Моя здесь уже прикреплена, потому что я часто ею пользуюсь. Выбираем сумму, например, 5000 гривен. Жмем «Подтвердить». Вводим код безопасности. Также, если у тебя есть приложение банка, оно пришлет тебе еще один код, который нужно будет ввести. Баланс пополняется буквально за полминуты. После пополнения ты сможешь купить за него эфиры. После чего ты сможешь начать стейкинг эфириумов. Все очень-очень просто. Однако есть риски. Они, конечно, невысокие, так как сервис Binance достаточно профессиональный, но все же он есть. Помни об этом. Почему же он есть? Потому что это централизованная биржа. В криптовалюте вообще нет ничего, что было бы лишено рисков. И чем больше доходности тебе предлагается, тем выше риски. А теперь перейдем к третьему способу стейкать эфир, которым пользуюсь я сам. Это уже децентрализованный сервис для стейкинга эфира, который я нашел как раз таки на этом сайте. Идея очень похожа на Binance стейкинг. Они делают всю работу за вас за небольшой процент. Процент они берут за доход со стейкинга. Это 10%. Вы же получаете вкусные проценты за сам стейкинг эфириума. Я пользуюсь децентрализованным лида Finance для стейкинга эфириума и не только. Мне нравится, что этот сервис децентрализованный в отличие от Binance. Мы же все-таки в децентрализованном мире и топим за децентрализацию. Lido очень сильно похож на Anker Staking, у Анкара проценты выше. Он берет не 10, а 15 процентов с вознаграждений за стейкинг. Также лидофинанс очень похож на Крим финанс, но у этого сервиса уже были какие-то проблемы с безопасностью в прошлом, поэтому я решил с ним не связываться. В итоге я остановился на лидо финанс. У Лида тоже есть свои риски, например, те, которые присущи вообще всему DeFi-пространству. Это возможность обнаружения уязвимости в смарт-контракте. К сожалению, абсолютно все DeFi-продукты подвержены этому риску, Помню об этом. Кроме этого, придется еще и заплатить комиссии в самой сети Эфириума, но это не только на Лида Финанс, это вообще на всех сервисах, которые занимаются стейкингом и не являются централизованными. На момент записи этого видео это около 32 долларов за за то, чтобы начать стейкинг эфира на Lido Finance. И, кстати говоря, это еще одна причина, почему я выбрал именно Lido Finance, потому что это самый дешевый в этом плане сервис. На остальных DeFi платформах комиссионные сборы еще выше. Что касается интерфейса, он максимально прост. Вот так он выглядит, и он дружелюбно настроен к пользователю. Ты вводишь количество монет эфириума здесь, привязываешь кошелек здесь и жмешь «Начать стейкинг». За залоченный в стейкинге эфириум ты получишь один токен st эфириум. Что это такое? Это прокси токен, аналогичный Binance Ethereum, о котором мы уже сегодня говорили. Им можно торговать, участвовать в различных DeFi фармингах и так далее. В общем, делать все то же самое, что можно сделать с Эфиром. Кстати, по мере того, как растет вознаграждение за стейкинг, баланс этих ST-эфириумов тоже будет расти. А баланс этот обновляется один раз в день. Когда Эфириум 2.0 будет запущен, ты сможешь обменять ST-эфириум на Эфириум. А вот когда он будет запущен, это нужно спрашивать Виталика Бутерина, который постоянно его переносит. Обещается где-то через год. Так что Lido Finance это очень простой способ стейкать эфиры для людей, которые ищут децентрализованный способ стейкать эфиры и при этом иметь возможность пользоваться своими монетами дальше. Давай для примера залочим небольшую сумму в стейкинг эфириума на Lido Finance. Небольшую, потому что у меня и так уже в стейкинге есть эфиры, не хочу слишком много лочить. Давай возьмем символичную сумму в 100 долларов. Для этого скачаем кошелек Metamask, ссылка на него будет в описании, установим его и он появится в браузере. Вот он у меня уже здесь есть. Создадим новый кошелек. Обязательно запишем где-то в блокноте не только пароль, но и так называемую секретную фразу. Без них мы можем потерять доступ к своему кошельку и потерять эфиры навсегда. Это очень важно. Обязательно запиши и пароль, и секретную фразу. Теперь обязательно из списка нужно выбрать сеть эфириум Mainnet, главную сеть эфира, а не тестовые сети. Скопировать адрес кошелька и сюда нужно будет отправить эфир, который ты хочешь стейкать. Я уже предварительно купил с карты на Binance эфиров на 100 долларов. На сайте Binance заходим в кошелек Fiat и Spot, выбираем там эфир, вывод и попадаем на эту страницу. Здесь выбираем те эфиры, которые мы хотим перевести на наш кошелек Metamask. В моем случае это 100 долларов в эфирах. Вставляем вот этот адрес, выбираем сеть эфира, проверяем всю информацию. И здесь нужно будет ввести коды подтверждения, что я сейчас и сделаю. Жмем Завершить транзакция обрабатывается. Нужно дождаться 12 подтверждений. Наши эфиры пришли на наш новый кошелек MetaMask. Теперь нужно перейти на сайт стейкинга Lido Finance. Ссылка на него будет в описании. Подключаем наш кошелек MetaMask. Закидываем всю сумму эфиров в стейкинг и жмем подтвердить. Как видим, это удовольствие нам обошлось 13,5 долларов, но поверь мне, на других DeFi площадках это еще дороже, вплоть до 32 долларов, как я уже рассказывал. Вуаля мы застейкали эфириум. Все просто. И кроме этого, еще и получили токены ST эфириум. Вот так все просто делается, это на Lido Finance. А теперь напиши в комментариях, какие еще простые способы стейкать эфириум для новичка, ты знаешь. Будет очень интересно узнать. На самом деле сервисов так много, что проверить их самостоятельно не хватит ни времени, ни усилий. На этом все. Если видео было тебе интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Не забывай, что все необходимые ссылки ты найдешь в описании под видео. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал, ставь лайк, комментируй, делись видео с друзьями и обязательно Богатей. До скорого.